Николай Степанович Гумилев, мы сейчас отправимся в Африку и посмотрим такую красоту на ночные озера. Стихи Николая Гумилва. Песня называется Ночные озера. Я счастье разбил с торжеством святотаться И нет ни тоски, ни укора Но каждую ночью так ясно мне снятся Большие ночные озера На траурно-черных волнах нюфары, Как думы мои молчаливы Забытые грустные чары, серебряно-белые, и вы, и будут забытые грустные чары, Серебряно-белые и вы Луна освещает изгибы дороги видит пустынное поле, как я задыхаюсь в тяжелой тревоге.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 Солнце заблещет в тумане И будут стрекозами тени И гордые лебеди древних сказаний На белые выйдут ступени Но мне не припомнить я слабый, бескрывый, Смотрю на ночные озера и слышу, как волны, Лепечут без силы слова Рогового укора, И слышу, как волны, Лепечут без силы слова, Рокового укора. Проснусь и как прежде, уверенные губы Далеко и чуждо ночное И так по-земному прекрасны и грубы Минуты труда и покоя И так по-земному прекрасны и грубы Минуты труда и покоя Разбит с торжеством святотаться И нет ни тоски, ни укора Но каждую ночью так ясно мне снятся Большие ночные озера Но каждую ночью так ясно мне снятся Большие ночные озера